Роль доллара в мире значительно ослабевает. Такое умозаключение вынесли эксперты факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики и обусловили это следующими признаками. Ускорение процессов дедоларизации в странах мира, снижение мировых валютных резервов и расширение использования цифровых национальных валют. Таким образом, по итогам первого квартала 2022 года мировые валютные резервы снизились до 12,2% мирового валового внутреннего продукта. Это минимальный показатель с 2018 года. Все страны начнут э, менять структуру своих валютных резервов, избавляясь от э, долларовых активов, которые перестали быть э, надежным вложением и надежным хранилищем запасов, и э, будут пытаться переходить в активы, номинированные в других валютах, э, включая и евро, и к ослаблению доллара также ведет и расширение использования цифровых валют и платежных систем. Так в Китайской Народной Республике и Российской Федерации были созданы отечественные системы передачи финансовой информации: национальная китайская система банковских переводов, КИПС и российская межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей. Власти Китая намереваются расширить возможность использования цифрового юаня, а Центробанк России, в свою очередь, планирует внедрять цифровой рубль до сих пор доллар почему пользовался таким спросом и таким уважением в финансовом мире? Потому что за него можно было купить все, что угодно и где угодно. То есть он был универсальным средством платежа за любые товары и услуги. Если сейчас будет происходить отказ от продажи за доллары тех или иных товаров и услуг, это будет означать, что доллар потеряет свой статус глобальной мировой глобального мирового средства платежа, средства расчетов. Несмотря на многочисленное количество информации на эту тему, на данный момент достаточно сложно сделать вывод о том, как все же пройдет этот процесс, в какие сроки и какие последствия стоит ожидать. Карина Саяхова, Универньюс.